когда рядом есть уже бывалые туристы с профессиональным снаряжением. В этом году Турфест был проведен при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Росмолодежь. Средства были направлены на транспортные услуги для участников, приобретения необходимого оборудования и снаряжения, а также на производство фестивального мерча. То снаряжение, которое мы получили, те средства, они, естественно, останутся у нас на будущее. То есть с помощью них мы будем ходить в какие-то походы. То есть сейчас у нас будет проводиться походы выходного дня, это первую неделю и в следующем году у нас будет аналогичный турслет уже с тем же снаряжением, с теми же веревками, палатками, и всем тем, что мы смогли получить благодаря гранту. Ну и сам, сами походы, естественно, то есть благодаря тому, что мы смогли привлечь больш, большое количество новичков, большое количество людей вот к такому виду туризма. Мы сможем проводить много интересных, классных, крутых походов по всей нашей стране и, возможно, даже выигрывать в каких-то чемпионатах, соревнованиях и так далее. За время фестиваля участники научились преодолевать болотистые участки, вязать базовые узлы, правильно ставить палатку и разжигать костер. В ближайшее время турклуб Казанского федерального университета проведет ряд мероприятий, на которых студенты смогут узнать о том, как правильно подготовиться к походу. Маргарита Михайлова, Амир Ахтямов, Универньюс.